Во-первых, господа, целите, и прочие. Не накладывайте на себя сверхвысокие, сверхвысокую ответственность. Когда это, этой ответственности придет время, вы это точно поймете. Человек, который занимается целительством, это первый уровень колдовства. Самый первый. Как санитарка в От нее ничего не зависит, но есть возможность чему-то научиться. Почему? Потому что, во-первых, для целительства не привлекаются никакие магические силы. Я об этом уже говорила на нашем прошлом занятии. Потому что право на здоровье – это единственное право, которое у каждого человека есть по факту рождения. Значит, у него, соответственно, есть система саморегуляции. Есть право – это право реализовывать право на здоровье. Если у человека начинаются болезни, это говорит о том, что эта система саморегуляции разладилась по разным причинам. И причин здесь может быть очень много, да, как технический прибор. Он может иметь инженерный дефект, а может иметь просто физический технический дефект. Вот целитель он поправляет технический дефект, он не поправляет инженерный дефект. Если инженерный дефект есть, он в любом случае вылезет. Плохой пример чувствую, да? Ладно, по-другому. Отставить инженеров. Целитель помогает человеку восстановить свой природный баланс сил, всего лишь корректируя в нем, кто силу стихии, кто баланс стихии, кто уровни сознания, кто убирая лишние страхи, но он не делает ничего с целью использовать какую-то магическую силу, которая, как правило, в этом мире стоит очень дорого для воздействия на какого-то определенного человека. Да, безусловно, если человек приобрел некую болезнь, он приобрел ее не на ровном месте, потому что не на ровном месте разводилась его система регуляции, значит, что в голове у него не так. Или у его предков в голове было не так, что они передали ему это генетическое заболевание. Его задача с этой, с этой проблемой справиться как-то через свой собственный разум или через что-то еще, но самостоятельно справиться со своей, со своей болезнью, справиться со своим заболеванием или позволить своему организму мутировать до такой степени, что болезнь будет, не будет являться болезнью, а будет являться естественным фоном существования. Это очень сложно понять, потому что мы, как правило, не привыкли смотреть на свое тело как на саморегулирующийся организм. У нас в каждом есть огромнейшее количество вирусов, в том числе и раки и раки и все что угодно. Но в одном они вылезают, в другом они не вылезают. Это говорит о том, что у одного система саморегуляции работает, у другого система саморегуляции не работает. Попал ли он в агрессивную среду, которая заставляет эту болезнь мутировать и развиваться, или его сознание уже скукожилось до такого ядрышка, что оно не способно справляться с болезнью самостоятельно. В любом случае любой целитель должен помнить, что любая болезнь это проблема сознания. Ну не попадай в агрессивную среду, имей иммунитет, имей интуицию, не попадай в агрессивную среду, ну развивай свое сознание, не заставляй себя потакать своим же собственным страхом. Но нет. Поэтому целитель, он единственное, что делает, это с помощью данных ему сил чуть-чуть корректирует сознание человека. Причем здесь на нем уровня ответственности никакого висеть не должно, потому что во-первых. Он ситуацией не владеет, человека к нему приволокли. А раз приволокли, значит надо. Условно для целителя, для опыта, а человеку, возможно, последний шанс что-то сделать. Это как с порчей. Дается, скажем так, снимается верхняя поверхность эффекта порчи, человеку дается возможность собрать силы с духом и справиться с этим вопросом самого. Точно так же и с целительством. Если человека сводит в на одном пространстве с целителями, это говорит о том, что ему дается определенный шанс времени, хорошего самочувствия и жизни, чтобы он все-таки осознал и понял, что в нем не так. Поэтому целитель просто дает ему, скажем так, ему исправляет погрешность его сознания, причем не глубоко инженерных вещей он не касается, не касается как ремонтник, только технический. Дает человеку возможность чуть-чуть профункционировать немножечко быстрее. Где-то почистил, где-то шестереночки, где-то там бензинчик залил. То есть смотри машинка пошла работать. Но опять же, на какой-то период времени это никогда не произойдет до конца, пока у человека в голове не сложится. Если он этот дар, если он этот карт-бланш не использует, использует для себя, то ему уже никакой целитель не поможет. То есть за этот эффект он должен будет рассчитаться. Для целителя ответственности никакой нет. Помня, что если человек к нему привели, значит так и надо. во а второе, он должен использовать свое мастерство для того, чтобы помочь этому приведенному человеку. Раз ему дали еще резерв времени, значит это кому-то надо. Целитель, ремонтник, он не имеет права решать жить этому телевизору или порекомендовать хозяевам выбросить его на помойку. Он, этот, этот телевизор дорог ему, может быть, как память. Пусть пользуется, пока еще есть такая возможность. Лампу заменили, пыль сотрел, шнур тоже поменяет. Но это не говорит о том, что он будет работать лучше, чем раньше. Это говорит о том, что он будет работать. Вот точно так же и целитель. Он дает возможность еще чуть-чуть поработать физическому телу, чтобы сознание успело доделать то, чего оно не доделало.